Привет, на связи Алексей Сербин, и в этом видео я покажу, как создать мультивалютный криптовалютный кошелек, который будет поддерживать и биткоин, и эфириум, и еще множество разных криптовалют. Для этого заходим в App Store, Play Market, или что у вас находится на телефоне, ищем там JAX, JAX Blockchain Wallet, вот такой у него значок приложения, и скачиваем. Далее заходим в JAX. Разрешаем сканировать. Здесь вы можете почитать, что нового на сегодня в Джаксе. Соглашаемся с политиками и правилами. Создать новый кошелек. кастом. Здесь выбираем те криптовалюты, которые вам будут необходимы. Вы можете выбрать одну или две на текущий момент и в любой момент добавить и внутри самого приложения. Давайте выберем пока биткоин и эфир. Продолжить. Здесь вас спрашивают, в, каких, в какой валюте отображать курс той или иной криптовалюты. Ну, давайте поставим в долларах USD. Далее нас спрашивают, хотим ли мы создать фразу для восстановления. Давайте ее создадим. Я объясню, что это такое. Это 12 слов, которые позволят вам... Открыть ваш кошелек в любом другом сервисе или же в каком-то другом месте. Если вы утеряете телефон, у вас удалится приложение, вы утеряете приватные ключи, ну и так далее. То есть это ваш как пароль для входа. Это ваш ключ к открытию вашего кошелька. Записывайте эти слова. Я сделаю скриншот, но это не рекомендуется, потому что это небезопасно. Поэтому лучше записать и хранить где-то в недоступном месте. Нажимаем «Далее». Нас просят повторить эти слова, проверяют, как мы их запомнили. Ввели наши слова. Давайте еще раз обращу внимание, что это очень важно. Это ваш ключ от сейфа, в котором лежат деньги. Если вы его потеряете, забудете, каким-то образом он у вас исчезнет, его заполучат какие-то злоумышленники, вам некому будет предъявлять претензии. То есть за сохранность ваших средств отвечаете только вы. Нет этих слов, нет денег. Надеюсь, это понятно. Двигаемся дальше. Также мы можем установить пин-код, который позволяет вам... И еще больше обезопасить ваш кошелек, в случае, если вашим телефоном, к примеру, завладеют, то будет еще сложнее отправить биткоины с вашего кошелька. Продолжить. И, собственно, мы попадаем как раз в ваш кошелек. Обратите внимание, вот здесь написано ее current bitcoin адрес. это ваш публичный адрес. То есть это тот адрес, который вы можете давать людям для того, чтобы вам прислали биткоины. Это название вашего биткоин-кошелька. Это как расчетный счет в банке, который вы всем даете для перечисления средств. Если вы хотите получить средства, то вы просто нажимаете вот здесь на два листка рядом с адресом, он копируется и вы отправляете кому-то, и человек вам отправляет на ваш адрес биткоины. Если вы хотите кому-то отправить биткоины, вы нажимаете на кнопочку «Send», вставляете здесь биткоин-адрес получателя, вводите необходимую сумму, какую вы хотите ввести, отправить, да, и здесь справа у вас загорится кнопка «Send», на которую вы сможете нажать, и ваши биткоины отправятся. Хорошо, на этом, в принципе, все. То есть история транзакции у вас будет здесь внизу отображаться. Можно будет нажимать на транзакции, смотреть в блокчейне за их состоянием, прошли, не прошли, на какой стадии находятся. Но ну, я думаю, что вы понажимаете, разберетесь. Давайте еще немножко пройдемся по функционалу. То есть смотрите, у нас сверху здесь горит BTC. Мы можем нажать на ETH, на Ethereum. Соответственно, мы попадаем в Ethereum кошелек. Здесь все то же самое. То есть хотите получить, копируйте ваш адрес Ethereum. И отправляете человеку. Если вы хотите отправить ваши эфириумы, то вставляете вот здесь адрес получателя, вводите необходимую сумму и нажимаете Send. Если вы хотите добавить еще кошельки, нажимаете на меню в правом верхнем углу. Здесь выбираете Wallets и проставляете галочки напротив тех кошельков, которые вы хотите видеть в вашем джакс кошельке. Видите, их стало больше. Можете здесь стрелочками переключать, нажимать и выбирать те кошельки, которые необходимы вам. Ну и давайте напоследок еще маленький лайфхак. Он вас, возможно, спасет от каких-то потерь вашей криптовалюты. Такие простые вещи. То есть смотрите, ваш биткоин кошелек начинается с единички. И на сегодня все биткоин-кошельки начинаются либо с единички, либо с троечки. А эфириум-кошельки начинаются с 0x. Это вещь, которая может вам помочь, может быть в некоторых случаях, не потерять вашу криптовалюту, отправив ее на какой-то неправильный адрес. Всегда проверяйте эти маленькие параметры. Давайте еще покажу, где спрятаны ваши приватные ключи в этом приложении. Вдруг они вам пригодятся. Нажимаем на меню, в правом верхнем углу «Tools», здесь «Display Privat Case», второй пункт. Здесь вас предупреждают о том, что я говорил, что никому никогда не передавать ваши приватные ключи. Жмете, что вы понимаете, подтверждаете пин-код и выбираете те приватные ключи, которые вы хотите посмотреть. То есть, допустим, давайте «Приватные ключи», «Биткоин», «Кошелька». Здесь вы видите, что у вас есть паблик-адрес, публичный адрес да, и приватный ключ. Также не переживайте о том, что у вас здесь отображено сразу два адреса. Вы можете использовать любой из них для получения биткоинов на ваш кошелек. Это сделано в целях, опять-таки, безопасности вашей как пользователя. Я думаю, на этом достаточно. С вами был Алексей Сербин и до встречи в новых видео.